Всем привет! Ну что, мы сегодня начинаем. А у нас сегодня в гостях очень интересный человек Анатолий Илья, И сегодня будет вот вебинар в формате «Вопрос-ответ». А, так, а ждем Анатолия, пока я его представлю. А, значит... Анатолий, у нас бизнесмен, эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор, практика MLM-маркетинга, а также основатель Easy Business Community, авторы и разработчик множества разных образовательных программ. И сегодня у нас будет формат «Вопрос-ответ», и поговорим мы про блокчейн-образование и про их новый продукт, криптоноид, который так многим интересен. Сейчас я настрою звук, пока ждем, пока все подключаются. Так, я надеюсь, меня хорошо слышно. Напишите, пожалуйста, в чат, как меня слышно от 1 до 10. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Потихоньку у нас подключаются зрители. Сейчас я уже отправлю Анатолию ссылочку, и он присоединится к нам в нашу трансляцию. Привет. Я, наверное, Отлично. Да, все отлично, я пока представила тебя. Очень рада слышать, видеть. Я думаю, не только я, даже рада а все зрители, которые к нам потихоньку сейчас подключаются. Да, спасибо, что пригласили Я подготовила вопросы. У нас сегодня такой будет приятный разговор. Затронем разное, затронем множество разных интересных вопросов. И первый у меня вопрос такой, знаешь базовый, да, с которого, мне кажется, нужно начать. Как появилась вообще идея создания проекта «Инзи и какая глобальная цель стоит перед основателями данного проекта? Хорошо. Вопрос хороший, я люблю на него отвечать. Просто я так скажу, когда я переехал сюда жить в Германию, то есть это было да, там чуть больше 20 лет назад, да, то я попал в такую ситуацию, что мне нужно было учить все заново, то есть новый язык, новых друзей, то есть нужно было понимать там, менталитет, там все что с этим связано. И когда я вышел там, ну то есть мое образование вы не признали, и я пошел ну, на простую работу, то есть работа заключалась там бери больше, неси дальше, молчи, там вот, все, что с этим связано. Вот. Ну, мне хватило на полтора месяца, потом я решил стать бизнесменом. И вот здесь началось, то есть я... Грубо говоря, 8 лет мне понадобилось для того, чтобы ну, встать вот нормально на ноги. Да? И каждый раз, когда с чем я сталкивался, то есть я находил где-то какие-то знания, то есть я платил где-то какие-то семинары, я где-то по чуть-чуть э, все брал. То есть не было такой, такого золотого семинара, как часто вот мы деньги платим, мы думаем, все, вот сейчас вот, вот, сейчас, вот, вот, вот это пройду и все. И удалось жить. Да нет такого. То есть нам постоянно где-то нужно какая-то постоянно новая подпитка. Вот. И а, вторую часть знаний я приобретал а, в интернете. И в тот момент мне казалось, что вот эти вот все знания, а, которые есть без оплаты, там, в том числе YouTube и все, что с этим связано, да, а зачем мне вообще где-то что-то платить, если здесь все бесплатно есть. Проблема лишь в том, что а, бесплатно ничего нет. То есть если я не плачу деньги, значит, я плачу другой монеты. Например, своим временем а, я плачу за поиск а, нужного контента. И... Вторая еще главная проблема была в том, что а, даже если я нашел какой-то какой контент, который мне, на мой взгляд, кажется он классный, вполне возможно, это были неточные данные. И получив вот этот новый навык, я что-то делаю, стараюсь, упираюсь, а у меня нет результата. То есть знания, когда идут от теоретиков, а не от практиков, то есть ну, довольно-таки ну, тяжелый процесс. Вот. И вот отталкиваясь, вот, скажем, от этих вот точек, которые я проговорил, а, уже лет 5 назад зародилась идея, то есть я был не один, я тогда познакомился с одним а, человеком, то есть человек, который больше, чем 20 лет занимается а, а, эмоциональным интеллектом, то есть крайне образованный, и мы вот эту вот идею начали кумулировать, кумулировать, кумулировать, и а, в какой-то момент она остыла, и в какой-то момент, вот буквально пару лет назад, она прямо спряла, и я просто начал осознавать, что как раз сейчас пришло время. И таким толчком сильным это было, конечно, появление криптоэкономики в нашей жизни, там не было вообще в тот момент практически никаких знаний, и, соответственно, мы решили, что как раз сейчас время для того, чтобы сделать подобную платформу. Вот. А глобальная цель, если я правильно помню, да, там было. Да-да-да, глобальная цель. Глобальная цель, смотрите, за счет того, что мы здесь делаем не так, как это обычно, вот, допустим, ты берешь какой-то курс, да, ты за него заплатила, изучаешь. Хочешь следующее, опять платишь, изучаешь. Мы решили сделать своего рода абонемент, когда человек один раз в жизни может да, заплатить. И э, наша задача уже совместная, как сообщество, как можно большее количество э, спикеров с контентом э, добавлять на этот сайт. То есть по факту у меня получается своего рода абонемент, но я могу снова и снова и снова получать какие-то дополнительные знания без а, дополнительной оплаты. Можно сразу вопрос. Об абонемент, он на какой-то ограниченный срок? На навсегда. Он... навсегда. Тогда возникает следующий вопрос. Вот есть какие-то преподаватели, которые прям эксперты в своем деле, профессионалы, им нужно платить. А получается, понятно, когда мы платим за каждый урок, а когда человек один раз заплатил и постоянно-постоянно обучается, как вот здесь вот все Я математически? Мы сейчас делаем автоматическую систему приема спикеров в разных странах и на разных языках. Да, то есть это вот, каждый раз, когда появляется новый спикер, вы наверняка обращали внимание, что для того, чтобы людям понравиться, для того, чтобы им что-то продать, они дают какой-то ценный контент. Один, два, три урока. Так вот, то же самое происходит и здесь. То есть преподаватели, которые приходят новые, они один, два, три урока дают ценного контента. Потом в перспективе они могут, уже здесь с людьми познакомились, у них уже есть последователи, и мы им предоставим возможность допродавать какие-то дополнительные курсы. То есть еще раз сейчас очень внимательно, чтобы было понимание. С одной стороны, мы дали возможность абонементы, и преподаватели дают нам тонну всякого контента, но если вдруг мне нужны какие-то углубленные знания, или у него еще что-то появляется, то он уже еще и может свои дополнительные курсы выставлять на продажу. Вот. И здесь еще нужно следующее учитывать. У преподавателей, которые сейчас есть, особенно, например, если мы говорим с практиками, да, то есть практики, которые действительно зарекомендовали себя с хорошей стороны, которые показали там действительно хороший какой-то мощный результат, они, как правило, хороши в том деле, которое они делают. Но это не говорит о том, что он знает, как себя позиционировать в интернете, как работать с трафиком, где его покупать, где ценные, где менее цены и так далее. И поэтому у них, ну, своего рода такой вакуум, и... А, и... Преподавателям крайне интересно приходить на площадку, вот например, вот представь, вот ты преподаватель, например, да, а у нас на площадке сейчас э, э, зарегистрированных пользователей 56 тысяч человек, из них процентов 60-65 русскоговорящие. Вопрос, тебе как преподавателю интересно здесь пропиариться, чтобы твои имя услышали другие люди, чтобы они где-то за тобой начали следить и, а, может быть, посещать твои какие-то другие занятия? Ну да, конечно, я понимаю теперь мотивацию эксперта, да. и, в принципе, это такая мотивация спикеров, которая выходит на сцену, на большие залы, там, 2-3 тысячи да. человек, и даже если этот эксперт суперпрофессионал, он может выступить даже бесплатно, а, да. во-первых, продать себя как эксперт, во-вторых, возможно, продать какие-то свои продукты, да, еще дополнительные. В том числе, да. да. То есть Понятно. здесь можно себе так представить, то, есть то, что сейчас люди видят, это базовая версия, то есть уже в более развернутой версии, если интересно, я могу ну, как на схеме показать, чтобы нагляднее было, ну, прорисовать, сделать или голосом говорить. Я могу показать. А, ну, показать. Я, если не затруднит, можно схему, да, но если недолго, потому что у нас еще есть много разных вопросов, то есть у нас такое а вступление, чтобы не затянулось, а просто я не знаю, И, насколько долго ну, это со, схем, со схемами быстрее сможем. А, отлично, хорошо. Я думаю, сейчас экран уже видно, здесь тебе нужно так представить. Вот у нас с одной стороны... Ну, да. Вот у нас с одной стороны есть преподаватель со своим контентом, а с другой стороны есть много людей, которые как раз этот контент ищут. Да? Встречаются они у нас по факту на сайте. Да? Вот, э, по мотивации для я почему хотел схематично прорисовать, э, что вот, например, теперь преподаватель сделал какое-то занятие, и у многих людей может возникнуть вопрос, я бы хотел еще приватные личные занятия с этим человеком, понятно, что у него есть какое-то время, mm -hmm. да, которое стоит денег. И вот нам э, в следующем этапе мы предоставим людям возможность написать напрямую преподавателю письмо с запросом, у преподавателя по факту открывается, э, открывается такое окошечко, то есть ну, здесь заголовок письма, грубо говоря, да. Здесь текстовое поле, Вот он в заголовке делает ответ, в текстовом поле вписывает какие-то слова. И здесь еще поля, где он может включить, например, 5 занятий. Одно занятие стоит, там, например, 100 там, там, долларов, там, да? и, и отправить на кнопочку «Zend». В тот момент, когда он отсылает назад, здесь происходит следующий процесс. А наша задача сейчас, то есть эта система, это полностью децентрализованная, автономная организация. Наша задача защитить э, преподавателя от того, что он дал какой-то контент и э, не получил вознаграждения. И наоборот, чтобы человек еще, например, что-то заплатил, но преподаватель не дал, вот их нужно защитить. И поэтому каждый раз, когда он здесь заполняет вот это письмо, э, отправить, чтобы назад э, там, потенциальному клиенту, то он по факту заполняет смарт-контракт на заднем фоне. И человек, когда получил это письмо, он прочитал условия, говорит, мне нравится. И как только он нажал «Ок», то у него у него в аккаунте блокируется там сумма X, да? и она будет по частям отдаваться. Если он сказал 5 занятий, то одна часть ушла после первого занятия, вторая часть и так далее. То есть человек получает именно ровно то, сколько делает. То есть вот так примерно. Смарт-контракт – это вообще хорошо. Ну, да. а, ну, мы, в принципе, уже начали раскрывать мой второй вопрос. К нему подошли, угу. так, а, ты здесь, да? Да, да, да, да, да, я здесь, ага. да. Я Ты просто, может, схему еще не закончил, я тебя Нет, не, все, все, все не, не все А, все отлично. А, ко второму вопросу так, подошли плавно, а зачем вообще образование нужен блокчейн, именно вот в вашей истории, да, мы чуть затронули уже эту часть со смарт контрактами ну и вообще в обычном образовании, зачем блокчейн нужен, и... Скоро ли перейдет вообще образовательный процесс на блокчейн, либо это только вот какие-то онлайн-знания будут в таком формате? Я думаю, что какое-то время все равно еще продлится, но я уверен, что есть наверняка какие-то другие команды, которые тоже сейчас уже вот над этим вопросом работают. Я тогда назад на схему вернусь, чтобы ну, под... да, ну, да, понять и объяснять, когда а, можно прорисовать. Вот здесь вот я не договорил еще, а, то есть также мы дадим возможность преподавателю, так как он здесь на площадке уже популяризируется, а, возможность продавать билеты на свои офлайн мероприятия, то есть прямо на сайте. Он сможет э, это делать. То есть мы ему обеспечим посредством смарт-контрактов и э, наши расчетные единицы, возможность приема э, средств и выдачи ему их. А он уже сможет их вывести и конвертнуть, где ему там удобно. Да? Вот. А, с другой стороны, здесь нужно себе следующее представить. Помнишь, в самом начале э, я сказал, что когда я был вот в этой зоне, да, я ходил в интернет и получал mm -hmm. там знания, но я не был уверен, что они точные и так далее. То есть наша задача не сделать из этого э, такую помойку, где... 500 тысяч всего, и как мы это можем сделать? Сейчас я заново, наверное, ну хотя, в принципе, может здесь. То есть кроме вот этой анкеты... Нет, давайте уж заново подключу, чтобы у нас чистый лист был то чтобы было понятнее. Вот, вернемся опять к преподавателю, вот эта площадка, и вот здесь вот у нас с другой стороны... По факту аудитория, которая получает знания. То есть это дает, эти здесь берут. Вот теперь смотри: что мы делаем: для чего нам еще нужен смарт-контракт, или для чего нам нужен блокчейн? Там есть несколько причин. Первое, например, нам нужно, чтобы сюда на площадку попадали качественные преподаватели. Поэтому каждый из желающих может зарегистрироваться на платформе. А, то есть, это, это возможность мы предоставим уже, то есть, то, что я сейчас буду показывать до конца августа у нас стоит в таймлайне, да. Вот, смотри, преподаватель зарегистрировался, хочет подать заявку, то есть, у него открывается такая анкета, в этой анкете он может вставить там свою фотографию сделать свое построение, какой он волшебный, какой он хороший. Он должен здесь иметь возможность предоставить, может быть, один-два своих промо-видео. И как только он это все заполнил, то есть все критерии, то его заявка, ну, сказал сохранить, его заявка попадает в такой своего рода пул. Кто имеет доступ к этому пулу? Сами жители платформы. Для чего? Для того, чтобы они могли проголосовать. Голосование. Зато брать этого спикера сюда или нет. То есть, если спикер не готов даже грамотно заполнить анкету, вопрос, как он здесь будет преподавать. Понимаешь? То есть, это такой первый такой отборочный да. путь. Угу. Да? Поэтому, вот в ответ, для чего блокчейн, как раз, чтобы было голосование открытое. Да? То есть, мы хотим исключить возможность централизованного управления в плане, к нам пришел какой-то преподаватель, говорит, Толь, давай я тебе это там какую-то денежку заплачу, а ты меня, мол, допусти на платформу. Я, например, человек, сердце слабое, не выдержало, ну, взял денежку и добавил его, а он несет какое-то там, ну, не то, что нам нужно, скажем, да. Вот это мы хотим исключить. То есть голосование должно быть абсолютно прозрачным. Как только он прошел, ну, грубо говоря, вот этот первый отборочный тур, у него появляется доступ, он может выходить на платформу. На платформе у него есть несколько возможностей. Одна из них – он может проводить вебинары, а в прямом эфире, то есть у нас на платформе есть расписание. Я, может быть, быстренько покажу, как mm -hmm. мы это сделали. Так, вот здесь. Вот здесь вот у нас, если вот видно, да, то я, да, может, покрупнее чуть-чуть сделаю. Видно, но... А я покрупнее сделаю чуть-чуть, ага. Так, вот. Так, наверное, лучше будет видно. Вот, Обратите внимание, здесь по хэштегам тоже можно определить, какое направление мне интересно. А вот здесь вот у нас расписание. То есть ну, у нас сейчас летнее, летнее время. А, сейчас я, секунду. А, вот это в летнее время у нас, а, ну, сейчас немного вебинаров, но в день все равно идет а, там, 3, 4, 5, 6. В зависимости от того, только на одной языковой среде, на русской. Мы работаем сейчас в 4, в 4 среды. Русская, английская, а, испанская и немецкая, вот, и вот человек, которому дали доступ на платформу, как преподаватель, у него появляется доступ к расписанию, и когда он видит, где-то свободные ячейка, он может его под себя занять, и это расписание видят все жители платформы, ну, здесь их десятки тысяч, то есть вот на данный момент это чуть больше, чем 56 тысяч, до конца года это что-то будет около 300 тысяч человек, вот. Смотрим дальше. Отлично. Угу. Это первое, голосование. Да? Второе, теперь спикер попал сюда. Теперь необходимо еще раз отфильтровать. Например, он может быть классно умеет упаковываться, но контент дает никакой. Наша задача дать возможность людям еще и дать ему рейтинг рейтинг, да, а для чего нужен этот рейтинг? Ну, для того, чтобы, например, вот пришел бизнесмен на площадку и говорит, меня интересует криптоэкономика, ну, по криптоэкономике у нас там 7, 8, 10, там 15, 20 преподавателей, например, да, он может сказать, что меня интересует только пятизвездочные спикеры и только с пятизвездочным контентом, и тогда он, у него отселектируется, чтобы он видел только то, что действительно другая часть сообщества оценила и сказала, вау, вот это здорово. Понимаешь, для чего, да? То есть, да, рейтинг. да, конечно. То есть рейтинг, он будет как изначально простой, ну, рейтинг преподавателю как спикеру или там рейтинг какому-то курсу как спикеру. В дальнейшем это будет доработано, и там уже будет такой ряд вопросов для того, чтобы рейтинг был как можно более правильный, да? то есть ряд вопросов там... Например, по продолжительности, насколько, ну, насколько по времени было хорошо, харизма спикера, качество контента, там, насыщенность контента, ну и так далее, там вот разные вопросы, да, и тем самым мы сможем делать качественный, качественный рейтинг. Следующая фишка, то есть, опять же, мы уже коротко затронули, я просто снова письмо прорисую, чтобы, как напомнить, да? Да, да основ... хорошо, но так как это все на блокчейне, никакой там рейтинг, его увеличить, поделать никак. Нет, не... нет, это специально для этого, да, да, ты правильно mm -hmm. говоришь. То есть невозможно будет купить рейтинг. То есть ну, просто невозможно, его можно будет только заработать. Вот. Поэтому мы хотим просто исключить полностью человеческий фактор а, а, в том плане, что ну, вдруг сердце не выдержит кого-нибудь там из администраторов или еще кого понимаешь, да? То есть мы хотим, чтобы а, здесь был действительно качественный полноценный а, контент. Вот. А, следующий, а, то есть вот это вот у нас получается, давай я вот красным, наверное, прорисую, или вот розовым кака же хорошо подойдет, да? Такое первое, второе. Третье направление. То есть четвертое направление, которое, которое будет очень востребовано, это, я вот так вот сейчас здесь вот нарисую, это продажа курсов. И представь, что продажа курсов на этой площадке от каких-то спикеров, да, оно, оно будет проходить тоже на блокчейн. То есть у нас есть расчетная единица, и при помощи этой расчетной единицы и с открытым кодом, то есть он может быть на тысячу процентов уверен, что мы ни одного курса больше не продали, чем ему насчитали. То есть это же тоже важно то есть во фрагмент доверия, да? То есть как да, так и спикера. То есть это вот четвертый момент. А Потом мы разрабатываем... Для участников сообщества, причем участники сообщества – это и преподаватели, и студенты, для них еще должна быть разработана такая своего рода карма, да? потому что не может, например все люди быть одинаковыми, с одинаковым весом голоса за какой-то контент или за какого-то преподавателя. Да? Вот. Эта карма, она также делается полностью на блокчейне. То есть ну, карма складывается от того, там, сколько курсов человек посещает, дает ли он оценки, как часто он заходит там, на портал, то есть если у него какое-то продвижение по бизнесу. У нас же здесь еще бизнес-составляющая есть, она тоже не случайно. но я ее просто не затрагиваю. То есть, Если будет вопрос, я подрасскажу чуть-чуть. Да? Вот. То есть у каждого должна быть карма. И вот это вот такой... Пятый момент, который мы используем на блокчейне. И шестой момент, который мы используем на блокчейне, там под этим шестым подпунктом, там целая тонна еще других подпунктов, но у нас здесь есть партнерская программа, да, вот. И вот эта вся а, программа, она также полностью идет а, на блокчейн. То есть как минимум 6 соприкосновений мы видим уже сейчас. Вот. А, то есть этот концепт, это не финальный, то есть это самый первый этап развития сообщества. То есть первая задача – это организовать людей. Организовать людей очень легко на знаниях, потому что сейчас крайний дефицит, особенно на новые темы, особенно на компетентных спикеров по этим темам. Вот. Поэтому, а, поэтому сообщество быстро развивается. Это одна причина, что людям нужны эти знания. А другая причина, что мы здесь продумали очень качественный маркетинговый ход. Как сделать так, чтобы не платить за рекламу, но все-таки пользователей системы становилось больше. Ну, это вот э, срабатывает партнерская программа. Свернут, вот это вот, если я... Себя... Свернутый ответ. Uh -huh. Спасибо большое, говорю, за развернутый ответ. Да, у меня да, да. сразу выходит еще вопрос такой. Подбор спикеров. А вообще интересно, как, по каким критериям как вы отбираете, где находите экспертов? И ты говорил про какой-то автоматический набор экспертов. Тоже интересно, да. как это сейчас осуществляется. Да. Вот сейчас, на данный момент, у нас есть руководитель отдела, который именно по образованию. То есть его непосредственная задача принимать тех спикеров, которые нам порекомендовали участники сообщества, участников сообщества много они все время где-то в полях они все время кого-то находят то есть у нас в очереди сейчас не обработанных спикеров но ну, минимум 100 человек мы физически просто их не успеваем обрабатывать нет, нет. вот а, как это начиналось конечно этой очереди не было то есть изначально то есть нам ну мне в частности моим партнерам с кем мы делаем ну мы вставляли свой авторитет то есть люди знали ну, нас люди знали что если мы говорим то и делаем то есть ну у нас что нас отличает? Это то, что мы думаем, то мы и говорим. И то, что мы говорим, то мы и делаем. Вот. И, соответственно, люди сказали, многие спикеры, во-первых, многие состоявшиеся люди, они уже изначально хотят отдать дань обществу. Да? То есть они хотят чем-то поделиться. Это нормальное состояние состоявшегося человека. То есть первая причина. Вторая причина – это наш авторитет, то есть что нам люди доверяют. Да? Вот. И так у нас появились первые. В тот момент, когда стали появляться первые звезды, звездочки, Другие звезды, звездочки, значит, люди говорят, так, а почему они здесь есть, а нас здесь нет. Мы тоже хотим. И оно вот так вот завернулось. Понятно, понятно. А в будущем мы исключим вот этот механический механизм. То есть у нас сейчас один из главных критериев отбора – это практики. Я ничего не имею против теории, но проблема в том, что если человек обладает только теорией, и не обладает практическими знаниями, очень часто он говорит, не зная о чем. Вот, и поэтому, допустим, вот если приходит спикер, ему понятно, там задаются вопросы, а где ты состоялся, а что именно ты сделал, а где именно ты эксперт? Он показывает это, мы видим, что, слушай, да, классный, колоссальный опыт, и тогда он получает доступ к платформе. Да, то есть опыт в той теме, в которой он обучает. Да. Хорошо, у меня еще такой вопрос возник. Как мне известно, у вас свой блокчейн. Да. А Вопрос, почему вы не взяли блокчейн какой-либо уже работающей платформы, потому что сейчас много блокчейнов своих интересных, почему вы прописали именно свой и чем он отличается от других блокчейнов вообще? Я скажу, мы не писали блокчейн с нуля, мы сделали форк от BitShares, то есть этот блокчейн на графене он uh -huh. полностью соответствует нашим потребностям. Да, то есть... Но напомним, наверное, для зрителей, да, что BitShares это на сегодняшний день один из самых быстрых блокчейнов, правильно? Да, больше, ну, сейчас он держит 100 тысяч транзакций в секунду и он еще масштабируем мы. То есть, ну, нам сейчас на данный момент даже столько не нужно. Вот. Но, тем не менее, там очень удобная технология, то есть парни, кто у нас занимается именно блокчейн-технологиями, мы, ну как, это не спонтанное было решение, мы долго выбирали, принимали решения. Почему, например, мы не работаем именно на битшер в блокчейне? Потому что ну, в какой-то момент нам нужно оптимизировать под нас, и мы не можем зависеть от других команд. Поэтому у нас есть четыре мощнейших специалисты, которые именно занимаются блокчейн-технологией, ну, плюс помощники, понятно, да? И мы его оптимизировали полностью под себя. Он уже рабочий, уже в конце, к середине, концу августа мы начнем показывать транзакции на этом блокчейне. Понятно. Хорошо. А, давай перейдем к второму вопросу, ну, важному, да, поговорили про платформу, образование, как это с блокчейном связано. Второй вопрос у меня непосредственно о вашем новом продукте, про который сейчас все говорят, но мало кто а, прям вот хорошо понимает, что это такое, как это будет работать, это криптоноид. А, расскажи, пожалуйста, что это такое, как это будет работать и зачем это нам нужно. Я, я понял. Uh, да, um, действительно, Чуть ли не каждый день получаю там, звонки от разных э, людей, потому что ну, как людей ты уже много, знаешь, <смех>, а что, как, расскажи. Давайте я вам э, расскажу, э, как вообще родилась эта идея. то есть э, э, э, В чем фишка? Мы просто так, как в этой индустрии двигаемся, э, то понятно, разные тренды и веяния приходят, и ты все это начинаешь. Ну, Конечно же, отслеживаешь. В какой-то момент, в частности, вот здесь в Европе это замечалось и замечается на данный момент также в странах СНГ, пошла большая такая мода на трейдер-боты. Да? или, скажем, такие каналы. Да? То есть я могу подписаться на какой-то платный канал, я буду получать эксклюзивные сигналы, и это так круто. И это действительно круто. То есть если у человека ну, нет абсолютно никаких знаний там, и данных, то есть как торговать, то намного легче ориентироваться на кого-то. Вот. Но там есть определенные сложности. Сложность номер один – это... Вот мне сделали рекламу, мне говорят, ой, какой классный здесь канал, вот всем супер на него надо подписаться. Большинство людей так и делает, потому что жадность никто не отменял, вот. но они не задумываются о том, а какой профит этот канал реально делал за последний месяц, за последний квартал, за последние полгода или за последний год. Мало кто. Но да. Они и узнать это не могут проанализировать, если mm. только запросить запрос какой-то, да, получается. В большинстве своем это... не могут, а, или они вынуждены а, доверять а, тем сигналам, которые они видели до, но большинство людей, которые покупают эти сигналы, они даже не знают, как отследить в реальном времени на прошлой истории, как этот сработал сигнал или нет. То есть они по факту вынуждены доверять тому, что сам канал а, пишет. Вот это первое. Второе, этих каналов действительно очень много. Скажем так, очень много никаких каналов, очень много, ну, не туда, ни сюда каналов, и очень мало хороших, качественных каналов, где действительно выходят мощные сигналы. Вот. Для того, чтобы люди... Ну, не... здесь вот такую вот добавить хотела. Просто мне кажется, есть немного, которые качественные, да, но, наверное, они... Мало кому доступно даже по сумме входа в этот канал. А, да, хороший, ну скажем так, нормальный канал, я сейчас про европейские цены говорю, это 5000, 5000 долларов э, в месяц. То есть многие люди, скажем так, большинство людей, которые приходят на этот рынок и мечтают о заработке, у них там накопилось, может быть, 0.01 битка, и они хотят спекульнуть там или там подпродать, чтобы ее увеличить. Это это нехорошо и неплохо, то есть у каждого своя точка входа. Но все дело в том, что если у меня всего 0.01, но ну как я буду платить там, допустим, те же 500 долларов? Кстати, с схему знаешь, да, как эти каналы с меньшими ценами появляются очень часто, нет? Есть дорогой канал, а, который стоит много. Перепродают? Да, да, да. То есть я, покуп, ну, грубо говоря, купил себе здесь, а сам продаю там, там за тысячу. У меня кто-то за тысячу, кто за 500, ну и короче, такая схема. То есть по факту, когда я там уже за ноль или там за 100 баксов, или там за 300 баксов покупаю себе канал, то я уже... Покупают отработанные сигналы, грубо говоря, да? Поэтому... Ну... Самое, самое интересное, что вот до какого-то там последнего, который там подешевле выходит этот канал, до него пока информация дойдет, сигнал уже перестает работать. А, конечно, время. Вот это время, оно же важно. То есть если, например, качественный канал, он тем мгновенно выкидывает там, ну, качественный сигнал. Но я могу показать, если вы хотите аналитику по сигналам, мы специально три канала протестировали, я могу цифрами показать, какие каналы бывают вообще. Да. Вот, давай Нет. я расскажу, чтобы сервис был понятен, да. а мы наполовину прервались. Сервис заключается в следующем. То есть мы решили... Давай я сейчас на экране покажу, чтобы нагляднее было. Хорошо. Мы сделали следующим образом. Так, ну Здесь вот нужно понимать следующее. Да? То есть человек через API-ключ привязывает свой биржевой аккаунт к этому сервису. Крайне важно понимать, то есть этот сервис не принимает денег, это просто аналитический сервис. Да? Но тем не менее, с API-ключом я могу привязать свои биржевые аккаунты, их там больше 100 разных бирж. Да? API интеграции вот с нашей стороны уже полностью все сделано. Вот, и когда он привязался, он может видеть свой депозит в графике. Также он может видеть, ну, как топ аналитики или нажать на кнопку «Увидеть все аналитики каналов». Это просто то, что вы видите, это графика. То есть я вам не показываю наш рабочий домен потому что еще рано. вот Поэтому вы можете на графике примерно представить. То есть есть название канала, есть профит, какой делает этот канал, есть сколько подписалось людей на этот канал, вы можете видеть, сколько сигналов вообще выдавал этот канал и какой средний показатель его сигнала. Да? И вот так вот по-разному. Вот. Топ-сигналы отдельно можно отслеживать, то есть топ-сигналы люди, почему люди любят отслеживать, потому что они знают, на каком канале идут топ-сигналы, для того, чтобы обращать внимание именно на них. Вот. Теперь давайте сейчас я это все пролистаю, там лишнее нам это не надо. Вот обрати внимание, здесь есть список аналитики, да, то есть что люди могут видеть? Они могут видеть название этого источника, то есть они могут видеть профит сигналов за все время, то есть все же все время, которое мы смогли отследить, оно будет здесь отображаться и будет видно, насколько профитный этот канал. Также важно знать, сколько подписчиков на этом канале, также важно понимать, сколько сигналов было принято, то есть сигналы, они же не идут автоматически, они, одну, как я размогу сейчас на схеме потом покажу, как это срабатывает, да, то есть не все сигналы принимаются, то есть люди сами имеют право выбора каждый раз, то есть человеку там на мобильное приложение либо на телеграм, как, по телеграмму прилетает уведомление говорят, что, на, допустим, на финансе нужно зайти в эфириум, по такой-то цене, по такой-то цене выходите. если пойдет против сценария, стоп лос там будет такой-то. Сразу вопрос у меня... Возникает вот эти, получается, это аналитика каких-то каналов, да, сигналов? Разные приватные а Человек каналы. пользуется, да, человек пользуется вашим продуктом по аналитике. Он должен платить за вход или там за вот эти вот сигналы, за каналы? Да, здесь, за сигнал. есть, здесь есть абонемент. Да, опять же, то есть на месяц человек может выбрать, с каким объемом он хочет торговать, и ему на этот объем прилетают сигналы. То есть я детали по математике позже расскажу, но это то, что люди но платят. То есть, непосредственно с самим каналом он платить не долго. Нет, ему не надо, он рассчитывает с этим сервисом. Сервис разбирается с каналом. А, можно еще такой вопрос сразу, а, сигналы, это какие-то мелкие монеты с маленькой капитализацией, которые там собираются пропампить быстро, либо же это фундаментальный анализ каких-то перспективных проектов, которые в скором будущем там наберут обороты? Очень, очень, сейчас... очень, очень правильный вопрос задала, очень-очень правильный вопрос. Все дело в том, что вот эти вот бестолковые каналы, я их так называю, да, которые пампят непонятные монеты, они так быстро уйдут в подвал, что они даже сами не поймут, как люди на них даже смотреть не будут. То есть они будут просто уходить вниз. То есть ими люди пользоваться не будут. Поэтому нам и важно, чтобы люди видели, сколько людей пользуются каким каналом, сколько сигналов они принимают, сколько из них было положительных сигналов, которые грамотно были отработаны. То есть вот эту систему, ну как, ты ее не можешь обмануть. То есть она тебе выдает конкретные данные от конкретных сервисов. Угу, понятно. А сразу можно. такой вопрос. Извини, пожалуйста, мне да -да. сразу вот, все интересно, поэтому возникает много вопросов. Как проходит такая большая аналитика множества разных каналов? Ну, часть в полуавтоматическом режиме, плюс несколько администраторов, плюс служба поддержки, плюс свои трейдеры. Вам целый отдел. Все, понятно. Просто да, я слышала, что-то про искусственный интеллект, он как-то вообще связан с вашим подходом? еще рано. Для того, чтобы говорить искусственным интеллектом, как правило, на данный момент люди это используют для красного словца или для того, чтобы приукрасить чуть-чуть то, что у них на руках. Я тебе так скажу. Искусственный Мне кажется, сейчас многие так и делают. Ну, конечно. Нейронные сети, искусственный интеллект – это все крайне интересно, но не для наших местных масштабов, я тебе так скажу. да. Тем не менее, уже сейчас интегрируются разного рода системы, то есть мы, конечно же, как команда тоже смотрим за тем, но я тебе так скажу, ну, 2-3 года как минимум. Если мы даже интенсивно сейчас прям начинаем этим заниматься, все равно понадобится, чтобы выкатить хоть какую-то нормальную, более-менее адекватную базовую версию, без тюнинга. Да? Вот. Поэтому, скажем, в перспективе «да» на данный момент нет, то есть все это делают люди. То есть за каждым из каналов сидят, сидят отдельные люди, у нас сидят администраторы, контролеры и служба поддержки, которая этим всем занимается. Плюс свои трейдеры, которые дают более-менее качественно, ну, как анализ на, на день. Вот. То есть следующим этапом сюда, ну, сейчас мы вот сигналы, когда по каналам проработаем, когда мы будем видеть, что да, этот сервис хорошо работает, и все хорошо, мы включим сюда еще один модуль, и любой трейдер с любой точки планеты сможет здесь показывать, как он торгует, и он сможет уже предоставлять возможность другим на него подписываться. Но там это уже будет отдельный сервис, то есть если кому-то конкретный сервис, трейдер нравится, он сможет подписываться на него. хорошо. А, так, значит, еще такой вопрос. Это давай, уже запущен? А, да, да, да, буквально там 30 секунд. А также ты можешь видеть, какие месяцы у тебя прошли в профит или, или в минус. А и по годам у тебя тоже полностью идет здесь аналитика. То есть это уже аналитика моих каких-то да, сделок, конечно, моего конечно. дохода. Мой портфель. То есть я могу видеть открытые ордера. Я могу просмотреть, какие у меня биржи, я могу посмотреть графики портфеля. У меня есть аналитика по топовым сигналам, которые я был принимал, то есть я вижу свою доходность. Я вижу доходность за сутки, то есть... А, и здесь, подожди, это на другом слайде было, не ошибаюсь, сейчас я быстренько проверю. А, да, вот здесь вот. А, нет, подожди, дальше. А, вот здесь, на этом графике. Вот, ты обрати внимание еще, что, допустим, ты работаешь 5-6 бирж разных, да? И, допустим, ты видишь, что там где-то ордер, который бы ты хотела закрыть. Тебе не нужно на биржу заходить, ты сможешь это прямо здесь закрыть. А, вот, как раз я хотела это спросить, и ты объяснил. То есть, в принципе, я могу работать только на этой платформе да, и да. вот выбирать каждый сигнал, да, да. не заходя на биржу, не заморачиваясь. То есть, я... они по API будут подключены. Совершенно верно. Добно. То есть, я скажу еще, для чего это делается. Так, да, для чего это делается? То есть наша самая главная задача сделать простому пользователю удобно. Создать, зарегистрироваться на бирже это просто. Верифицироваться на бирже это доступно и просто. То есть люди это делают. Создать API-ключ там ну реально 4-5 кнопок нажать это просто. Соединиться один раз с этим сервисом это при помощи инструкции это очень просто. И по факту у человека остается вот, телефон мобильный, и он просто, как только получил сигнал, говорит: да или нет. Если он говорит нет, то сигнал не срабатывает. Если он говорит да, могу показать, по какой схеме отрабатывается сигнал. То есть сигнал да, тоже ты... не просто тупо из точки А в точку Б, а мы сидим, купаем. Нет, там есть определенная методика. При помощи показать, как или на словах? Да, можно, можно показать. Я люблю ты... просто показывать, у меня. Ну, мы все визуалисты, поэтому так да, даже Проще. Давайте вот так себе это представим. У нас есть всегда график, да. И на графике есть две шкалы. Да? То есть, одна – это время, а другое это там, ну, деньги, грубо говоря. Да? То есть, ну, так, вот давайте сейчас вот прорисуем. Допустим, вот так работает. ну Допустим, мы берем какой-то график. Да? Вот у меня приходит вот здесь сигнал. У меня приходит вот здесь вот сигнал. И говорят, точка входа, там, ну, давайте, допустим, 100. Точка выхода 150, к примеру. Да? То есть, вот здесь вот сигнал должен уже отработаться. Обычно вот новички, которые даже сигналы покупают, они как делают? Они зашли в рынок, причем, обрати внимание, им нужно заходить в рынок, как правило, то есть им нужно зайти в биржевой аккаунт, найти нужную пару и входить в рынок. да, То есть выставить орда, все эти дела и зайти в рынок. Здесь чуть-чуть проще. То есть у тебя по факту две кнопки, на одной написано «Да», а на другой написано «Нет». «Нет» – это отказать сигнал. Если человек принял сигнал, то все остальное машина делает автоматически. Что машина делает? Давайте посмотрим. Вот у нас точка входа 100, точка выхода 150. То есть он не ждет до 150. Он сразу же ему выставляет стоп-лосс. Стоп-лосс идет там, ну, там по-разному, там скажем, от минус 3 там, до минус 7%. Ну, это то, что мы сейчас в основном видим. Да? Допустим, на минус 4 выставлен по этому сигналу стоп-лосс. И теперь берем сценарий положительный, когда э, курс пошел в нашу сторону. И вот движется, движется этот курс. До какого-то момента дошел, сак и часть ордера закрывается. А стоп-лосс отсюда переносится вот сюда. Понимаешь как? Дальше идет, сак еще часть закрылась. А стоп-лосс опять же перенесся подальше. Еще дальше идет, еще часть закрылась, также стоп-лосс поднялся. Если рынок здесь развернулся, то так срабатывает стоп-лосс, и ты уже с профитом ушла в плюс. Здесь понятно, я так объясняю? Да, понятно, только я думаю, что не все понимают, что а. это стоп-лосс. Ну, тогда, тогда ты скажи, вот как специалист, это, это круто или не круто? это круто. Да, стоп-лосс можно просто объяснить простым языком, что это какая-то точка минимальная, что если цена на нее вернется, то на эту сумму продается, правильно? Я расскажу простым языком опять, что такое стоп-лосс. Вот теперь представим, что сценарий пошел не по нашему, ну, как мы это себе представили, а пошел против нас. Но я-то уже ведь в сделку зашел, да, и сигнал идет против меня. И если по этому сигналу он идет против меня, то мне легче закрыть этот ордер там в минус 4%. Потому что тем самым у меня освободился депозит, и я просто тупо сижу, жду новую точку входа. Точка. Все. То есть это моя защита от слива. Ну, слива как-то кого в крипте редко бывает, то есть если мы там какую-то действительно какую нибудь паршивенькую монетку купили, да, которая в никуда превратилась, вот. Но, скажем, если мы на хороших серьезных монетах работаем, то, то есть по факту у тебя не слив, а заморозка капитала, скажем, ты не можешь работать. Поэтому легче его разморозить с небольшим минусом и ждать новую точку входа и выйти с профитом. Вот, наверное, так в двух словах. И сейчас, чтобы еще напоследок, чтобы уже закрыть этот вопрос, я думаю, наверняка людям интересно, как подобного рода сигналы отрабатывают, нет? Ну, конечно, конечно. Вот этот один канал, а, я вот вам покажу, Мы, я, я, у меня есть аналитика с трех каналов а, есть, да? смотрите, а, это обезбашенная торговля, что значит обезбашенная торговля? Как вы здесь видите, у меня один, один биток, а, ну, один биткоин-депозит, а, да? и почему я говорю обезбашенная, потому что вот по этому примеру, Каждую сделку, которую мы здесь вот заходили, вот это вот каждая палочка – это сделка. Да? Мы заходили с одним биткоином. То есть это крайне не рекомендуется делать. То есть если я работаю с биткоином, ну, я захожу, ну, по крайней мере, если я знаю, что у меня качественные сигналы, ну, по крайней мере, с одной десятой. Да? То есть ну, с 0,1 биткоин. Ну, это вот именно пример обезбашенный. Так вот, здесь 3 января как раз до 16 марта, это был падающий рынок, да, тогда? Или, по-моему, падающий был, да? Ну, после Нового года там так В общем, за два с половиной месяца э, мы заходили. Ну, здесь, помню если я не ошибаюсь, 16 сделок было, да, из них раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. А, нет, здесь больше, чем двадцать. В общем, двенадцать пошли раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пошли в минус, остальные пошли. А, подожди. Ну, короче. 12 пошли в минус, остальные пошли в плюс. Даже вот за счет того, что мы защищали здесь вот депозиты, видишь, они вот примерно в одном месте закрывались, мы все равно вышли в профит на 374%. Теперь давайте не фанатеть, не 374%, а вот здесь вот запятую поставим, потому что ну если грамотно торговать, так это не на всю котлету, да? то вот здесь получается 37% за 2,5 месяца на падающем рынке в биткоин-эквиваленте. То есть не в долларах, а в биткоин. Это более-менее адекватно. А, то Блин. есть другой канал показал с 1 февраля, где реально все валилось, вниз, по 16 марта, то есть это за полтора месяца, на безбашенной торговле. То есть у нас по, по факту вышло, с одного биткоина мы ушли на 7 биткоинов. И было всего два минусовых канала. А теперь пристегивайся канал, который стоит 5000 баксов. Он нам сделал ни одной убыточной сделки. Ровно за один месяц и два дня, ну там за один месяц или три дня, да, Uh, ну, так, запитую, если здесь поставим 96% биткоин эквивалента. В общем. Yeah, Цифра, uh, uh, конечно, внушающая. Да, то есть нам, мы, естественно, сами удивились, когда это увидели, и, конечно же, начали вот так вот э, все руки потирать, что, ой, наконец-то. Ну вот, э, хорошо, вот у обычного человека, вот обычного пользователя возникает вопрос, вопрос, наверное, даже не к вашей платформе, а к самим сигналам. Вот есть точка входа 100, есть точка выхода 150. Откуда это 150 берется, почему, как, вот… Э, просто предугадывается за счет чего. Вот, а... Да, я понял, хороший вопрос. Здесь нужно себе так представить. Это не ведется вот так вот. вот так Нет такого, что вот, один человек сидит. Давай-ка мы вот по 100 зайдем, а по 150 выйдем. Это, скажем, я думаю, тогда мало... бы не было такого. Да, это схема. Как правило, я могу так рассказать. То есть каждый канал... Это какая-то команда, это 3-5, 6-7 человек, то есть, в зависимости от того, ну, какой объем и что они там ребята делают, да, вот, и, соответственно, эта команда, то есть там проводится там стратегическая планерка, то есть они делают анализ фундаментальный, они делают анализ технический, хоть он по факту и не работает, все еще, то есть ну, слишком маленькая капитализация, это все прекрасно понимают, но тем не менее все упорно рисуют э, каналы, уровни поддержки, уровни сопротивления. Ладно, в какой-то момент это, может быть, уже начнет работать, да? Вот, Поэтому э, это целые команды, э, которые, понятно, работают на свое имя и за свои деньги. Поэтому э, они стараются. Понятно. А вот ты показал мне, получается, три разных вида... Э... Три разных команды, можно так себе представить. Ну, да, там VIF, получается, участие, да? А чем они отличаются по там аналитике самых самых успешных там VIP или как это вообще отбираются самые лучшие самые лучшие каналы отбираются в VIP-пакет там в средние нет, как? Нет. нет. А, нет. во-первых, люди будут подписываться не на один канал сразу, а на 3, 4, на 5 каналов, потому что больше сигналов приходит. Каждый раз человек сам решает, входить или не входить. И, соответственно, там будут и VIP-каналы, и простые каналы, то есть они все вместе. У нас просто, я, мы специально выделили VIP на этой аналитике, чтобы понимание было, что это дорогущие каналы, которые простой человек себе в принципе не может позволить. Вот, но они, э, то есть у нас э, там ценообразование идет не от того, что ты берешь там вип-каналы или простые, а, а именно идет от того, что с каким депозитом ты торгуешь, там, до тысячи, до пяти тысяч, или там, ну, в доллар эквиваленте я сейчас называю, там, или там до, там, десяти тысяч, или там, двадцать тысяч у меня, то есть от этого и цено, ценовая политика идет. То есть чем больше у тебя депозит, тем больше ты платишь. Ну, я думаю, с такими процентами, ну, и Хорошо. Понятно. А скажи, пожалуйста, это уже работает? То есть люди уже могут получать доступ к, этим вот, к этому аналитическому продукту, можно так сказать? Или это запустится только через какое-то время? Да. Вот. Оно уже работает ну, у нас. То есть мы на этой неделе, если я не ошибаюсь, то ли это понедельник, то ли вторник был, когда мы уже начали работать на готовом интерфейсе. То, что я вам сейчас показывал дизайн, а, то есть, смотри, функционал мы протестировали уже месяца четыре назад, то есть это, ну, это могли делать только программисты, потому что там кнопок нет, там, то есть ну, отдавались приказы, ну и вот они исполнялись. Вот. А сейчас мы уже это все сверстали, а, и сейчас уже ребята то есть первую обкатку делают, ну где-то там баги правят, где-то там неточности исправляют и так далее, вот. а другой тестировщик уже сидит и тестит каналы на маленькие суммы, а, на полную катушку. Мы для себя поставили цель и план, а, вместе с запуском маркетплейса, то есть мы там не поговорили, но Платформа образовательная – это первый такой шаг для того, чтобы собрать аудиторию. То есть мы пошли не путем, что будем, хотим влезть там в жестко конкурирующий рынок, а мы решили просто создать для себя рынок и этому рынку создавать дополнительные продукты. Вот. И получается второе направление, над которым мы работаем, и на 1 августа у нас запланирован релиз это первая базовая версия децентрализованного маркетплейса. Вот. На этот маркетплейс попадет первый продукт – криптоноид. Вот, чтобы Поэтому мы подбиваем сейчас. Мы сейчас за раз будем делать три релиза. То есть первый релиз будет в середине а, а, июля. А там что мы делаем? А мы, а, а, с, когда собрали первую версию а, вот, а, вебинарного сайта, мы уже знали, что это не то, что людям нужно. Но нам нужно было что-то дать для того, чтобы мы могли собрать обратную связь. Люди, мы всем крайне благодарны, они нам дали просто ценнейшую колоссальную обратную связь. Мы все, все это взяли, обработали а, и создали людям такой сайт, как они хотят. И вот этот релиз этого сайта будет уже ну, середина, конец а, июля. То есть это ну, у нас уже вот... У меня, в общем, парни сейчас работают там, по 150% в день, потому что у нас жесткий таймлайн, то есть мы следим за нашим имиджем вообще, то есть сказали, сделали. То есть для нас это крайне важно. Потому что я знаю, как большинство людей работает, то есть я же консультантом работаю ну, в разных компаниях, и я же вижу, а, а, людям лишь бы что-то сказать, там, ну и потом как-нибудь срок переложить. А мы взяли политику изначально сразу другую, чтобы завоевать доверие сообщества, а сначала делаем, потом показываем. Вот. Вот. И поэтому э, сейчас мы сделаем этот релиз, потом э, мы делаем Marketplace релиз, и сразу же на Marketplace мы еще делаем э, релиз криптоноида, то есть как первого продукта, и в этом же месяце мы запускаем еще мобильное приложение в App Store. То есть, э, да, вот так. Отлично. У а, меня есть еще пару вопросов от а, наших женщин из чата криптолезия. Вот я хотела бы зачитать. Первый вопрос. А, как подготовиться к тестированию криптоной, да? открыть счета в биржах или еще что-то нужно сделать? Можно поподробнее. Да, там на самом деле все очень просто. Мы а, сделаем... Продробное описание, какие действия нужно делать. А для того, чтобы торговать с криптоноидом, то есть, ну, как минимум у вас ну, должен быть хоть какой-то депозит, с которым вы сможете работать, ну, там, какая-то сумма в биткоине. То есть, какую биржу вам сейчас открывать, я вам а даже есть, буду... есть, дать. есть минимальное ограничение. Минимальное ограничение есть на депозит? Нет, там минимального ограничения нету, то есть, ну, там просто нелогично. Там, с каком-то минимум работать, скажем, не логика есть, но ограничений нет. Почему я говорю не логика? Например, если у меня, допустим, депозит 50 долларов, и сервис стоит 50 долларов, ну, я не знаю, да, да какой сигнал должен быть, чтобы я эти 50 долларов отработал и еще в плюс работал, понимаешь, да? То есть, ну, скажем, минимальное там это, ну, хотя бы 500 долларов или 1000 долларов в эквиваленте, пусть, чтобы биткоине было, да? То есть это уже можно будет с минимальным начать работать и уже видеть, привыкать, может быть, получить больше доверия и потом принять там решение побольше поторговать, да? Вот, наверх ограничений у нас пока нет, то есть там... Есть ценовая политика, на каким образом складывается? Там, допустим, до 10 тысяч ты торгуешь с депозитом, да? И, допустим, если ты говоришь, нет, я хочу теперь на 20, ты просто опять же не всю сумму за 10 доплатишь, просто там маленькую еще, ну как, короче, за каждую десяточку ты маленькую доплатюшку делаешь и все. Вот. И это на ежемесячной основе идет. То есть нужно регистрация хотя бы на одной бирже и нужен депозит? Давай а просто... сразу попробую. то есть, по крайней мере, чтобы у человека был где-то биточек, ну какая-то сумма в битке. Вот, потому что э, мы же не знаем, какой человек выберет канал. А в зависимости от того, какой он выберет канал, там в описании будет написано, с какие биржи он дает э, сигнал. если он говорит, а вот этот хочу, а здесь Binance, Bittrex, Poloniex, например, тогда он там три аккаунта может себе открыть. Или, например, ты можешь обратить внимание, там кто-то из каналов скажет, а я только на Binance стою. Тогда мне зачем все там Poloniex и, и все, что с ним связано, я просто на Binance открыл и уже начинаю делать свой первый аккаунт. У многих вопрос сразу возникнет. Верификацию на биржах обязательно проходить или это зависит от услуги Бинанс, по-моему, без верификации еще делает uh -huh. Если я не ошибаюсь, по-моему, бинанс без верификации. Да, без верификации, Давай. Давай. а, Давайте сразу же, вот, чтобы точки на бирже, раз, служить поставить. Верификация будет везде. Факт. А, верификация проходится довольно-таки просто, главное не волноваться. Потому что я знаю, что если мы что-то делаем первый раз, мы начинаем волноваться, и у нас что-то не получается. Хотя я тут же прихожу, нажимаю на эту кнопку, и все получается. То есть я не знаю, как это работает. Поэтому... От меня такой совет, верификацию на криптобиржах проходить за гранд-паспортом. Да, да, да. За гранд-паспорт самое удобное, конечно. А, хорошо, еще один вопрос я зачитаю. А, есть, кстати, интересный вопрос. А есть ли различия между MLM-проектами, работающими в криптоиндустрии, и, например, пирамидами? Как понять, где здоровая MLM-компания, а где просто хайп, который проживет недолго? Обалденный И вопрос. вот когда, когда ты ответишь на этот вопрос, я еще задам... Ну, еще вторую часть этого вопроса. А, да, да, да. Ну, смотри, я вот сейчас проанализировав все, что на рынке происходит, пришел к следующему выводу. Как легче всего определить пирамиду? То есть это не факт, что все так, но самый такой яркий показатель, когда ты отдаешь свои деньги кому-то. Это самый такой показатель, когда вам где-то обещают, ты мне дай деньги, например, тысячу, а я тебе каждый месяц буду по 150 выплачивать, это Пассив, пассивный доход. 95-99% кроме ДОС. То есть это уже изначально. И причем, знаешь, здесь еще нужно следующее понимать. Многие же думают, что вот они злые такие, нас на деньги кинули. Вы знаете, как часто происходит? Ребята действительно принимают деньги, они действительно с этими деньгами работают, работают они действительно считают дивиденды, но в какой-то момент им блокируют банк-аккаунт и говорят, докажи, что ты не индюк. И в тот момент, как у него заблокируется банк-аккаунт, здесь в сети начинается стресс. Люди начинают паниковать, соответственно, новых людей не приводят, новые деньги не приходят, платить не с чем, и кирдык настаёт. Поэтому везде, где вас просят отдать деньги, не надо никому ничего отдавать. Вы сами в состоянии, у вас есть такие замечательные люди, как Анастасия и Аня, там у вас целый коллектив, я знаю, я за вами слежу всегда, даже если вы меня не видите, чтобы вы понимали. Я не захожу в ваш канал, не подумайте, да, то есть это... Да, отлично, отлично. Ваше там такая это сообщество, но, тем не менее, мне очень нравится, как вы развиваетесь, и я вам так скажу, что для того, чтобы деньги работали на вас, вам не надо их никому отдавать я вам так скажу поэтому лучше ходитесь на научитесь, научитесь выбирать правильные монеточки научитесь разделять э, торговлю отделять от э, среднесрочных инвестиций где вы просто какие-то монеты ходите вот и лучше так работайте у вас понимаете по крайней мере у вас больше шансов, что вас накинут на деньги, то есть он практически равен нулю, и у вас постоянный доступ к депозиту, то есть вы всегда еще сможете вытащить то, что у вас на данный момент есть. Вот. Да, я вот ты сказала про монеточки, я прям, знаешь, загорелась и хотела такую небольшую вставку вставить. Пожалуйста, кто сейчас нас смотрит, напишите плюсики в чат, кому интересно вебинар со мной про монеты, но не про первые там 10 монет, а про те, которые реально перспективные, интересны, которые я рекомендовала бы иметь в портфеле. Я проведу специальный вебинар, где я там выберу несколько монет которые вот прям, я считаю, перспективными. Если вам это интересно, напишите плюсинки, и мы запланируем следующий вебинар со мной. Да, меня позовите, тоже, я тоже приду. Хорошо, я вчера только мастер-класс проводила, тоже открытая леди, но в Казани офлайн, и мы там тоже давали да. такие монеты, там обзор. А ну, я сейчас поеду. В общем, вторая часть выхода. У меня в, в пятницу а? в Австрии 300 человек хотят послушать, какие монеты покупать. А в принципе у них мало бута. информации, у немцев мало информации. Самый животрепещущий вопрос. Давай. Хорошо, вторая часть вопроса про MLM и пирамиды. Да. И более конкретный вопрос о клубе Airbit Club. Знает, знаешь ли ты о данном клубе? Если да, то какого мнения о нем? В частности, опять же, это MLM-компания или временный хайп или пирамида? Я не люблю... Не совсем про вопрос, конечно, да. Я скажу то, что мне нравится. Мне нравится, как там работает команда, они реально очень крутые. Вот это мне нравится. Точка. Понятно. Я понимаю твою позицию, я на самом деле тоже так... Я не могу Я не могу спрашивать конкретно про какой-то проект. Да, Друзья, все кто слушает, да, я не могу вмешиваться в чужие дела. Это дело каждого, и каждый по факту сам несет ответственность за то, что он говорит или делает. Вот и поэтому я же не могу сейчас говорить, там вот они такие-то, а вот те там хорошие или там мы там классные, понятий к нам нет. Это будет крайне некорректно. Вот то, что я про знаю, вот про, вот я просто вижу, как работает команда просто бизнес, просто бизнес. Они очень крутые, они прям вот мне очень нравятся и прям симпатизируют, как они двигаются. Я так думаю. Да. Хорошо. Смотри, ну, в принципе, по вот, блокчейну, по криптоноду на все вопросы, вот мои, там, и чужие, ты ответил. Супер. На самом деле, было интересно, спасибо, да. Сейчас Раз. такой вот, знаешь, вопрос. Я просто знаю, что ты очень сильно увлекаешься образованием, и ты развиваешься всесторонне. То есть, если там кто-то уперся в одну какую-то тему, там юриспруденции, и все, он больше ничего не слышит, ничего не понимает и не хочет как бы разбираться в других вещах. Я хотела бы узнать у тебя, какие сейчас трендовые вещи вот, нужно изучать, чтобы развиваться разносторонне, например, не только вот в криптовалюте узко, да, а еще вот какие-то сферы, вот, которые реально полезны и будут прям в будущем очень популярны, актуальны и помогут прям вот очень хорошо развиваться. Хорошо, хороший вопрос, но на самом деле я тебе так скажу, сколько людей, столько и разных направлений будет хорошо развиваться. То есть то, что я сейчас вижу, что вот у нас, например, да, вы как пилот выпустили для детишек занятия, ментальная арифметика и копирайтинг для детей. Вот хочешь верь, хочешь не верь, это вызвало такой обалденный резонанс. Сейчас же вообще в целом проблема, дети не понимают родителей, родители не понимают и не акцептируют детей. А, а, такой вопрос отцы и дети очень. Да, а я когда первый раз, вот у нас ментальная арифметика началась, там замечательный преподаватель просто, я захожу, у меня прям сердце радостью наполнилось. Я смотрю, там прям, ну вот в зуме, же ты когда делаешь, сейчас, там до 70 человек или сколько с видео идет, я вот так вот сижу, вот так вот перелистываю, там много картинок, много родителей, прям с детьми сидят, и дети вовлеченные считают в уме какие-то сложные цифры, и все считают, вот это мне очень понравилось. Например, то есть все, что связано с образованием с детьми, с коммуникацией с детьми, и вот как вырастить детей, или как услышать ребенка, это крайне хайпово, потому что это, ну вот сейчас уже, скажем, люди там до 45, там, до 50 лет еще с детьми, грубо говоря, ну вот кто, или там молодые родители, они, конечно, это все интересует, а это же целый огромный рынок, который практически не, ну, не закрыт, вот, И вот это сейчас хорошо идет, потом, что очень хорошо идет, это лингвистика, я каждый раз, вот хочешь верь, хочешь не верь, я каждый раз вспоминаю свою маму, она мне все время говорила, Толя, иди учи английский, я ей говорю, а я в России живу в Челябинске, я на нее смотрю и не понимаю, говорю, мама, а зачем мне английский? Я русский, Вот и я живу и работать буду по-русски все же, типа, мол, не надо мне ничего. А сейчас я веду интернациональный бизнес, то есть мы работаем более чем в 100 странах, у меня постоянно переговоры, конференции, вылеты. В этом году у меня сейчас на данный момент уже больше 60 перелетов, чтобы было понимание, то есть по разным странам. Вот. И а, теперь, за счет того, что я мама туда не слушал, мне теперь нужно всегда еще оплачивать дополнительный билет и отель, и питание переводчику. В общем, лингвистика, к чему я клоню, крайне востребована. То есть люди, у нас на платформу зашел Алексей Бессонов, это человек, который обладает феноменальной памятью, и первые восемь уроков он дает, как запомнить все. То есть ты реально, проходя у него, у нас такой кейс есть, шикарный, один мужчина, ну, у него сын в приватной школе учится, и начал оценки не очень получать. Он у него ругается, он говорит, ну как это возможно, я плачу деньги, ты даже, вот, мол, невнимательно. Отправил его э, к Бессонову, он прошел с ним эти 8 уроков и сдал все на отлично. Теперь папа у него лучший пропагандист э, лингвистики на, на нашем сайте. То есть он столько людей приводит, э, там прям вот нормально. Вот. И после того, как человек разобрался с памятью, ему уже легче э, получать ну, как ускоренный процесс изучения английского. То есть э, по курсу Бессонова вы за 3 месяца сможете говорить. Это тоже востребовано. Угу, понятно. И хорошее направление, на самом деле, да, очень да. актуальное. Ну, напоследок, ну, наверное, такой вопрос, который тоже многих интересует. А, ну, я знаю, что у тебя есть криптовалюта вот, по-любому. Интересно просто, какая а, в процентном соотношении вот, стоит у тебя в приоритете? Ну, и сейчас, и сейчас я поставил, скажу прям, как есть, поставил ставку на EOS и ZeroX. Ну, конечно, EOS. Почему-то я не догадалась. Да, ну, да, ну, как-то я в него сильно верю, и не только я. Zero X, Zero X тоже хорошая монета. Я думаю, что сейчас все как-то движется к децентрализации. Вот как раз тот момент, когда мы говорили про пирамиды, что когда мы отдаем деньги кому-то, мы уже ими не распоряжаемся. И, в принципе, с биржами здесь то же самое. И когда есть какие-то новые решения, да, связанные с децентрализацией, с децентрализованным обменом, токенов, активов на блокчейне, да, с какими-то биржами, то, мне кажется, вот это будет в общем, развиваться, и это многих сейчас вот интересует. Я думала, что вот ты правильно, кстати, Аня, говоришь. Я думаю, что вот реально большинство людей ведь есть потребность ничего не делать и все получать. Ну, тогда научитесь покупать монетки и грамотно хранить их, и все. Ну, и правильные монетки. Аня вам расскажет, какие правильные. Они является специалистом высокого класса. Мы тебя еще в Европу. А... <смех> Спасибо. Так, ну, у меня последний, наверное, еще вопрос. А, ну, конечно, вы вот, знаешь, когда я его задаю, все-таки, ну, я не Ванга. Просто твои, наверное, не прогнозы, а вообще предположение, когда развернется все-таки нормально рынок, а вот, я думаю, что это будет осенью. Кто-то говорит, а там, что. Мы сейчас мы получаем вопросов на данный момент. <связать> всем, интересно, всем интересно, поэтому я думаю, что да. под конец можно его задать. Я могу, да, как я это вижу сейчас, у нас ä, может сработать два сценария. То есть первый сценарий это конец августа, э, начало сентября, когда рынок уже план начнет разворот и начнет укрепляться. А второй сценарий, э, что это конец осени. То есть ну, ноябрь, э, ну, скажем так, конец октября, вот ноябрь, там может произойти резкий разворот. Э, как, как я думаю, сколько стоит может э, наш... Биточек, ну, я думаю, что он может до 25-30 тысяч добраться уже в декабре. Ну, это я так думаю. То есть некоторые люди... А мы можем... А? Да, я понимаю, что у каждого есть свое мнение. Мы можем сейчас с тобой а, придумать такую... Ну, не то чтобы игру, просто, например, а, ты сейчас назовешь цифру, которая, допустим, будет там, 20 декабря этого года. Ага. А, даже диапазон сумма, да, не конкретно, а диапазон, а, и если это совершится, то ты для криптоледи подаришь там какое-нибудь интересное онлайн-обучение или что-то вот такое необычное, Давай. как тебе такое Если диапазон? это случится или не случится? Ну, вообще хочется как бы оптимистично, если это случится, но по логике, да, должно быть, если это не случится. Как я вижу это диапазон Давай, 25-30 тысяч. 25-30 тысяч, а конец декабря 2018 года. Да. Хорошо. Если мы попадаем Давайте в этот эпизм... Если не попадаем, я вам что-то дам. А если не попадаем, я вам тоже что-то дам. Мне так интересно. Во-первых, нужно конкретно нам понимание, что. То есть сейчас прям мы с тобой договариваемся, что конкретно. Ну, какой запрос? У меня тем очень много. Я могу рассказать, как я научился обращаться со временем у меня была очень большая проблема то есть по времени, то есть я в какой-то момент начал вести не одно направление, то есть в какой-то момент я продавал недвижимость, и все это было слажено. Я мог работать с с полдесятого с десяти до двенадцати, потом у меня обед, а потом у меня в четыре я приходил с обеда и до шести работал, и <с> субботно-воскресенье я не работал. Потом мне это как-то все мало стало, я пошел брать, набирать направления, и в какой-то момент уже башка вот такая была. И, э, э, и я нашел ответ очень качественного человека, а как сделать так, чтобы вести там 5, 6, 10, 20 направлений и все успевать, вплоть хобби, вплоть до хобби, и там, э, отпусков и всего. Э, могу это рассказать, э, это хорошо запомнил. То есть это такая прям очень ценная, наверное, информация. Она раз, очень простая. А, очень ты достойная. знаешь, когда я покупал книги, чтобы читать именно про искусство управления своим временем, вот такие штуки, читаешь, башка вот такая, применить до ума не можешь. Я вам дам просто две маленькие фишечки, от которых вы прям с этого же дня станете эффективными. В общем, я тебе так приведу пример. А, в тот момент, когда я узнал о этой технике, короче, смотри, до этого я вел бизнес и зарабатывал там сумму X. Ну, там чуть больше 100 тысяч евро у меня был ну, там, доход именно по продаже недвижимости, чистый доход, да? А, в тот момент, когда я э, узнал эту технологию, у меня еще кроме этого направления было еще несколько направлений, и я на недвижимости в 2,5 раза увеличил оборот. Фишка классная. Хорошо. Смотри. Тогда мы с тобой договорились, что ты, а, специально для криптолезии, опять же, на нашем YouTube-канале произнес вот такое а, свое обучение, расскажешь фишки. А еще тогда, вот если мы реально попадем в этот диапазон, это, конечно, будет не скоро, но я прям запишу себя куда-нибудь в календарике с напоминанием. А, хотели бы получить одну запись какого-нибудь топового эксперта с вашей площадки, просто одну запись одного урока полезного? Сейчас прям. Реально ли это? Да, я вам дам кое Ну, да, если подожди, что -то, я быстренько найду. Да, у меня есть прям очень хороший урок. А, подожди, он, по-моему... А, сейчас, ты мне дашь секунду? Ты можешь тогда можешь говорить, пока А ты скажи, эта запись, она как доступна для всех? Да, да, я вот пускай. хочу, поэтому проверить сначала. Вот, а поэтому мне как бы интересно было бы получить то, что вот недоступное. А, недоступное? Да, что-то такое, вот один из уроков которые вот, приобретают на вашей площадке. Реально ли это вообще? Ну, вообще нереально. Дай мне подумать. У меня просто, видишь, у возвращаемся к теме блокчейна, да, когда... Ну, нет, мы еще... Это не с этим связано. Ну, я... Посмотри, сейчас, чтобы время просто не тратить ваше, дай мне время, я посмотрю, и подберу, и потом бонусом своим девчатам отдашь все. Хорошо, тогда последняя моя просьба – это наставление для криптолейзи, для наших женщин, которые приходят в криптовалюты. Держитесь вместе и поближе к экспертам. Все. Вот. Всегда задавайте себе вопрос, кого я слушаю. Потому что у нас умных очень много, качественных очень мало. Поэтому держитесь поближе к тем, кто действительно ценную дает информацию. Все. этот это с другими людьми дальше. Чем, быс чем быстрее и больше это будет происходить, тем быстрее мы перейдем а, в децентрализованный мир. Спасибо Спасибо большое. За... Да, с, радостью. Да. За... с радостью. Спасибо за приглашение. Спасибо. Всем всего хорошего. Всем чтобы... хорошего всего... вечера. Пока. Пока.